гораздо большее количество людей стало видеть что ситуация еще больше ухудшилась. Ужас, который приходит в здравоохранении, абсолютное неверие в будущее у молодежи. Все это результат работы партии и власти. Мы давали, одна иркутская область давала больше, чем федерация тратила на борьбу с ковидом. Мы за эти три года прошли больше тысячи судебных заседаний. Через суды можно отобрать любую собственность, закрыть любое предприятие. Моих родственников тоже взяли в заложники. Но... Репрессиями не решишь главные проблемы России. Все это делается только с одной целью, для того, чтобы каким-то образом уничтожить те ростки, социализма, которые на самом деле появляются на нашей территории. Во главе всей нашей программы стоит простой человек. Мы точно знаем, что мы правы. Мы научились отстаивать свои результаты. Те люди, которые придут 19 числа, мы их голоса сохраним. Это мы гарантируем. Потому что понятно, что если люди придут на выборы, никаких шансов у партии власти не будет. И КПРФ единственная партия, которая может реально изменить жизнь простых людей в России к лучшему. Дорогие друзья, дорогие подписчики-единомышленники, мы находимся в городе Иркутске с моими друзьями-единомышленниками Сергеем Георгиевичем Левченко и Павлом Николаевичем Грудининым. Друзья, но э, финишная прямая предвыборной гонки, выбрав Государственную Думу, в Иркутск приехал Павел Николаевич Грудинин поддержать команду КПРФ, Наринально-патриотических сил поддержать Сергей Георгиевича Левченко, наших кандидатов. Павел Николаевич, ваши впечатление от увиденного. Иркутск готов к смене власти, к смене социально-экономической политики? Ну знаете, как Иркутск, как вся страна готова. Единственное, что нам необходимо сделать, это зафиксировать победу, потому что понятно, что если люди придут на выборы, никаких шансов у партии власти, ну и у остальных вот этих вот партий спойлеров не будет. И КПРФ единственная партия, и кстати не зря у нее номер один в списке, которая может реально изменить жизнь простых людей в России к лучшему. В Иркутской области это особенно видно, потому что конечно все то, что Сергей Георгиевич на протяжении долгих лет делал, оно позволило нарастить бюджет, сделать как-то жизнь лучше, и потом сейчас вот мы видим, как происходит откат обратно. Для того, чтобы изменить ситуацию, сделать простого человека ну, главным, а у нас в программе КПРФ во главе всей нашей программы стоит простой человек. Вот. Нужно, конечно, прийти на выборы и, и поменять эту власть. Мы прекрасно понимаем, что нужно делать, как нужно делать, то необходимо изменить в законах. Поэтому Госдума, которая будет, я уверен, что большинство, если будут честные выборы, будет КПРФ, она может реально изменить законами жизнь простого человека лучше. Вот чего надо стремиться. Сергей Георгиевич, приезд Павла Николаевича Грудинина, с вашей точки зрения, поспособствует тому, что еще больше людей придут избирательные участки, перестанут думать, что от них ничего не не зависит, что мы охата с край. И все-таки мы действительно добьемся того, что, как и вы в 2015 году, стали народным губернатором Иркутской области, сейчас мы сможем увеличить фракцию КПРФ в Государственной Думе. Несомненно, мы все помним, как Павел Николаевич в 2018 году вел выборы президента. И это была действительно единственная альтернатива существующей власти, существующему режиму. Поэтому и здесь, в Иркутской области, и во многих территориях. Павел Николаевич набрал очень много своих сторонников, голосов. И если уж как минимум бы все, кто за Павла Николаевича голосовали в 2018 году, пришли бы сейчас на выборы да. и отдали свой голос, я думаю, что у всех остальных партий шансов не было бы никаких. За это время, за три года много воды утекло, и гораздо большее количество людей стало видеть, что ситуация еще больше ухудшилась Поэтому у нас самые хорошие шансы И Павел Николаевич Своим присутствием и своей работой Здесь напоминает Куда нужно идти, каким путем. Мне кажется, очень показательно, что вот здесь, в сквере Кирова, стоите вы вместе, Павел Николаевич, Сергей Георгиевич, вы оба являетесь таким объектом политических репрессий. Раздражителями, Раздражителями для да, как люди, которые показали, например, совхоза имени Ленина в Курской области, как можно развиваться, если не воровать, не пилить и реально направлять свои усилия на созидательный труд на повышение уровня жизни населения. У Павла Николаевича в плен взяли совхоз имени Ленина, по большому счету, у Сергея Георгиевича у вас взяли сына в заложники Смоту точки зрения и держит в изоляторе. А Павел Николаевич, что, ты, что за расправа получается? их боится? Вот такая ситуация. У них нет аргументов. И действительно, успехи и в Иркутской области, Сергеевича, и наши в совхозе Ленина, они сильно раздражают власть имущих. А поскольку они не могут ничего предъявить, альтернативы какой-то uh -huh. своей программе, они решили уничтожить то, что мы сделали. А как это можно сделать? Конечно, прежде всего, ну, поставить совхоз имени Ленина одно из лучших предприятий России в такое сложное финансовое положение. Мы за эти три года прошли больше тысячи судебных заседаний. А, учитывая то, что суд у нас несправедливый, а мы видим, что мы проигрываем все вообще, и через суды можно отобрать любую собственность, закрыть любое предприятие. У нас арестованы наши земельные участки, у нас арестованы все акции, мы практически не можем провести общее собрание, совхозы. И все это делается только для того, чтобы уничтожить наше предприятие. -то просто, тоже. Да? Кстати, моих родственников тоже взяли в заложники, ну как, у них пытаются отобрать квартиры, mm -hmm. значит различные наезды. Все это делается только с одной целью для того, чтобы каким-то образом уничтожить те ростки социализма, которые на самом деле появляются на нашей территории. Вот И поэтому я думаю, что поскольку аргументов у наших противников нет, они какие-то подлые методы применяют, которые на самом деле ну, власть применять вообще не должна. Нас это, видите, не остановило. Сивиш, я так понимаю, что чем жестче политические репрессии, чем больше попыток заткнуть рот, тем меньше желания сдаваться останавливаться тем больше воля победе и к тому чтобы добиться справедливости на вашем примере в Иркутске я это вижу по вашей команде и то что как идет с компания? Владислав, у нас желания сдаваться не было никогда, независимо от того, как они действуют против нас. Mm -hmm. Им не удастся справиться, это понятно, это однозначно. Дело в том, что вот если еще сегодня кто-то рассчитывает и надеется на то, что сегодняшний правящий режим, сегодняшняя правящая партия начнет, наконец, работать и будет преследовать интересы простых людей, вот на нашем как раз примере, и это очень ярко видно. Те результаты или там работа Павла Николаевича и вот то, что он сделал социального для своего совхоза, для жителей всех, всего этого поселка, оказывается, это не нужно. Не нужны все э, хорошие результаты всех остальных народных предприятий, где высокая заработная плата, социальная защищенность. Не нужны результаты те, которые я показывал за эти четыре года. Мы не только в два раза увеличили областной бюджет, но мы в три раза увеличили отчисления в федерацию. Было 90 миллиардов отчисляли в год. До меня, когда я работал, дошли до 280. Мы давали такие суммы в федерацию, что на них можно было решить все вопросы по ковиду. Вы помните, сколько выделялся в федеральный бюджет? на 150 миллиардов на борьбу с ковидом. Мы давали одна иркутская область, давала больше, чем федерация тратила на борьбу с ковидом. И мы кажется, этого ничего не нужно. Им нужно, чтобы удержаться у власти, чтобы были, были свои родные и близкие. Причем неважно, как они работают и с какими результатами. Поэтому люди, которые еще сомневаются, они должны вот на этом примере понять, что ничего хорошего от этого режима, от этой правящей партии в будущем ждать невозможно. Что радует лично меня? То, что даже офици официоз, официальные аналитические агентства, центры показывают рост рейтингов поддержки одобрения КПРФ. В том числе и после того, как Павел Николаевич Грудин не допустил до выборов в Государственную Думу с этими всеми скандальными заявлениями Элла Панфилова, про миллиардные счета, про неуплату налогов, про миллиардера-колхозника, про <с все <с остальное. Значит, рейтинг ОПРФ вырос с 11 до 17 процентов, у Единой России падает ниже 27 процентов. Павел Николаевич, чем больше народ знает о выборах, тем больше он в них вовлекается. Чем больше он вовлекается, тем меньше поддержка партии власти. Сейчас мы, конечно, работаем, но главную работу по а не принятию партии власти и не голосованию за нее, они сами сделали. Ну, потому что все ж прекрасно понимают, что все, что сейчас происходит в стране, и вот mm -hmm. этот вот ужас, который приходит в здравоохранении, и абсолютное неверие в будущее у молодежи, все это. Результат работы партии власти. Мы предлагаем альтернативу, поэтому мы-то на правильном пути. Наши враги злятся, снимаются выборов и не только меня. Николай Николаевич Платошкин и многие наши коллеги... Бондаренко, Бондаренко, на Бондаренко да. Входит, ну, да. Но репрессиями не решишь главные проблемы России. Развитие страны, чтобы люди не хотели уезжать из нашей любимой родины, чтобы здесь можно было развиваться. Поэтому мы на правильном пути, ну а наши враги злятся, применяют какие-то подлые некрасивые приемы. Ну, слушай. Мы же не будем им Поэтому мы точно знаем, что мы правы. Сиди, подводя итог, что надо сделать, чтобы эти чаяния людей были воплощены в жизнь. Точно не только, чтобы рейтинги, которые даже власть сама рисует, мы смогли их превзойти. Но чтобы действительно люди, мы смогли добиться остановки этих всех антинародных реформ, пенсионных реформ, пенсионного гребежа. Что нас сделать сейчас на финишной прямой вот последней неделе? Ну, мы, по крайней мере, делаем все для того, чтобы как можно большее количество людей, во-первых, о выборах узнало. Во-вторых, увидела нас с нашими программами, в отличие от всех тех обещаний, которые делают эти вот спойлерские партии. Мы научились отстаивать свои результаты, но дело в том, что партия власти, правящий режим, они все время изобретают какие-то новые приемчики для того, чтобы им как-то смухлевать, ловкость рук, чтобы показать. В прошлом году изобрели трехдневное голосование. В этом году везде навязывают онлайн-голосование через интернет и так далее. Видеотрансляции отменяют? Видеотрансляции отменяют. Мы очень хорошо умеем удерживать результат тогда, когда люди приходят голосовать бюллетене. Причем приходят голосовать так, как положено по закону в единый день голосования. Третье воскресенье сентября. Это в законе написано. То, что придумали сегодня еще там два дня на пеньках, это вообще говоря не полностью соответствует закону. Это жульничество, так понимаю, Это, степени, это ловкость рук. Поэтому те люди, которые которые придут 19 числа, если они действительно хотят что-то изменить, мы их голоса сохраним. Это мы гарантируем. А вот если будут поддаваться на какие-то посолы или там деньги или там административные ресурсы будут приходить раньше, здесь сохранить ваши голоса будет намного сложнее. Поэтому мы все время призываем приходите 19 числа, причем во второй половине дня. Пане Николаевич, на выборы идти и голосовать, правильно понимаете? Да? да, но слушайте, понятно, что если вы хотите что-то изменить в стране, можно двумя путями, либо бюллетенем. Геннадий Андреевич не зря сказал, что, может быть, это последний Вполне шанс возможно. отправить нашу жизнь, вот именно голосование. Или булыжникам, к сожалению. Поскольку мы не экстремистская партия, не призываем людей на несанкционированные митинги, мы хотим, чтобы все пришли на голосование и сказали нет вот этой разрухи, которая в стране сейчас творится, и сказали да развитию, мирному, благополучному развитию нашей страны. Поэтому да, все на выборы.